Комплекс у нас имеет две свои территории с двумя бассейнами. Нам это с вами дает э, отличную квартиру, которая идеально подходит на посуточную аренду. Дача здесь идет легко, крайне легко. Ни хрена себе, вот так разве можно жить? Можно, друзья. Похожего в Сочи до сих пор ничего нет. Вот хоть убей, похожего на Green Palace ничего нет. Полноценный бизнес-класс, это квартирники. А Кто-то у нас там... Сзади Друзья, приветствую! С вами снова на связи Илья Шамшин и вы на канале Сочи ЮДВ. Друзья, и сейчас я нахожусь на комплексе ЖК Грин Пелес. Многие из вас комплекс знают, а у комплекса есть особенное отличие от других комплексов, но сейчас не об этом. Друзья, а... Комплекс у нас имеет две свои территории с двумя бассейнами. Вы наверняка знаете, кто не знает, посмотрите предыдущие видео. Смотрите. Собственно, почему я сюда приехал? Сейчас можно купить квартиру с ремонтом, вот прям здесь. Хорошую квартиру с ремонтом по хорошим условиям и что нам это дает нам это с вами дает а, отличную квартиру которая идеально подходит на посуточную аренду почему на посуточную потому что летом здесь квартиры сдаются как из пулемета здесь никто не живет на длительном а, сроке в этом комплексе все сдают посуточно. И поверьте на слово, этот комплекс сдается. Он действительно сдается, потому что здесь классная, прям мега крутая территория. Два бассейна, один летний, другой подогреваемый, круглогодичный. Сам лично здесь праздновал Новый год прямо в бассейне. Мега классно, мега круто. Друзья, ну давайте еще раз пройдемся по территории, вместе все посмотрим. Итак, смотрим. Это у нас территория летнего бассейна, друзья. А, у нас бассейн красивый, нарядный. Вот он, наш ЖК Green Palace. Посмотрите, пальмочки. Какая какая здесь красота. А, в бассейне сейчас купаться не надо, потому что на улице уже холодно, на улице Октябрь. У нас есть с вами душ, раздевалка и туалет. Есть шезлонги, все-все-все здесь есть. А, также, смотрите, на территории у нас... А, вот, вот посмотрите, какая территория... А, обустроена красивой зеленой она такая красивая зеленая здесь круглый год а, там у нас детская площадка там у нас спортивная площадка все все все все здесь есть друзья это у нас полноценный полноценный бизнес-класс а, green Palace многие знают а, это центральный район сочи это соблевка к соблевке можно относиться по-разному но а, в целом Комплекс находится удобно, расположение удобно. то есть можно поехать три разных направления, можно поехать в центр, можно поехать куда, можно на аренду поехать и можно в сторону транспортной поехать. А, магазины все здесь есть, пятерочка магнит есть, что есть красно-белое, да, если кому-то кому надо, есть красно белая Территория у нас закрытая, территория у нас охраняемая, важный момент, друзья мои, а здесь есть система умный дом. Друзья, это спортивная площадка, сам лично а, на ней занимался, жил вот в этом доме, но квартира была а, с видом, получается, вот туда на улицу. Сам лично здесь занимался, удобно заниматься можно, по-моему, вот этого всего здесь не было, да, вот этого не было, поставили. А в комплексе комфортно жить. Напоминаю, что второй бассейн у нас подогреваемый и сейчас вместе его посмотрим. Друзья, почем же у нас дается ЖК Green Palace? А, давайте так, если у нас межсезонья, а межсезонье у нас начинается где-то с конца октября, середины ноября, это минимум 35 тысяч в месяц. Это минимум за маленькие квартиры, которые площадь 20 22 метра а, квартира больше большая площадь сдается естественно подороже а, сдачи здесь идет легко крайне легко 1 июня а у нас здесь всех расселяют и как правило все уходит на посуточную аренду друзья открывайся друзья сам лично жил в этом комплексе а, это наверное один из первых любимых комплексов да когда только попал в Сочи, мы сразу сюда приехали я думал, ни хрена себе, вот так разве можно жить? Можно, друзья можно жить, можно здесь купаться, отдыхать в бассейне круглый год жила я здесь в марте, в апреле по вечерам иногда ходил в бассейн, можно купаться можно отдыхать, территория да, напоминаю, здесь закрытая система умный дом проблемы с парковкой здесь особо нет, парковка есть есть еще лягушки есть места под аренду и места парковочные под выкуп ну кому что надо по локации локации у нас это где-то 10 минут до зимнего театра до курортного проспекта на транспортный тоже можно в течение 10 минут доехать но ну, в принципе в районе 10-15 минут на машине или на такси можно в любую точку добраться друзья конкретно в Green Palace предложений осталось, ну, не так уж их и много, да. Под инвестиция, то есть на купли продажу не стоит. Здесь рассматривать, это не тот комплекс, поверьте на слово, это не тот. А на аренду или на посуточную аренду, это прям вот там пушка-лялечка, там то, что нам надо. А на аренду этот комплекс идеально подходит. А сейчас здесь нахожусь. Мы, кстати, еще посмотрим подъезды, да, то есть, ну, входная группа, как выглядит, а, друзья. Вот здесь, знаете, что мне нравится? Все тихо, спокойно, уютно. Какой-то, знаете, какой-то какой суеты нет. Ну, не знаю, вот здесь максимально комфортно. Да, еще по комплексу ЖК Green Palace. Это у нас полноценный, полноценный бизнес-класс. Это квартирники. А кто-то у нас там сзади плавает. Это у нас полноценные квартирники. Есть еще два дома. Это жилые помещения. И вот здесь стою возле апартов. Апарты не продаются. Они, а, основная часть апартов это два уровня. И они а, очень круто сдаются в летний период. Друзья, вот, вот такая у нас здесь красота. А, у нас, кстати, там есть большая квартира 250 квадратных метров. Она прям стоит в районе 35 40 миллионов. Можно договориться. Еще знаете, в чем преимущество вот этого комплекса? Здесь сделано каленое стекло. И выглядит это визуально очень красиво. Вот так вот выглядит. И, кстати, вот здесь можно копартом подняться. Мы сейчас зайдем с другой стороны. Друзья, а это у нас входная группа. Посмотрите, как застройщик все грамотно и красиво сделал. Аналогов по Сочи особо и нет. У вот, нас, кстати, зеркало. Вот, смотрите, как красиво, как нарядно а, пахнет вкусно, пахнет как баня. Вот такая здесь одна группа. А, друзья, вот так у нас выглядят домики, домики красивые, домики нарядные. А вот так у нас выглядят парковочные места. А у нас, кстати, знаете, да, здесь особенность большие, большие балконы. А, не везде, но в целом, в целом большие. А, когда застройщик строил Green Palace, он сказал, друзья, друзья мои родненькие, аналогов у этого комплекса не будет. Застройщик не соврал. Похожего в Сочи до сих пор ничего нет. Вот хоть убей, похожего на Green Palace ничего нет. Есть только жалкие подобия. Там, где обычный летний бассейн, там, где нет такой территории, и плюс-минус цена такая же, как и у Green Palace. Так, друзья, мы с вами попали на территорию подогреваемого бассейна. А, вот посмотрите, как здесь уютно и как здесь комфортно. А, вот так здесь все выглядит. Вот такая здесь красота. А, есть шезлонги, да, то есть есть у нас зонты. Также, друзья мои, есть озеленение. Вот посмотрите, как здесь все красиво сделано. Пальма, пальма нарядная какая. Лавочку поставили, ее, кстати, недавно не было вот этой лавочке. У нас также здесь зелень-мелень. У нас с вами есть раздевалка. У нас с вами показывает время, температура воздуха, температура воды. Душ есть, еще раздевалка и туалет. Это все-все-все здесь есть. Посмотрите, как здесь красиво. Вот здесь у нас вход в зону апартов. Друзья мои, вот так все это выглядит с другой стороны. А, ну, давайте так, по-честному, назовите мне хотя бы один комплекс в комментарии, Хотя бы один комплекс, который более-менее похож на ЖК Grand Palace. Хотя бы один. А, смотрим дальше, водичка у нас подогреваемая, водичка теплая. Она действительно теплая, можно купаться здесь круглый год. Друзья, также у нас еще здесь есть отдельная зона. А, посмотрите, вот она она. А, у нас здесь проходят а, детские тренировки. Я точно знаю, что здесь а, есть бокс для детей. То есть детьми здесь занимаются. Здесь да, вот, а, достаточно а, пространства, чтобы тренер позанимался с вашими детишками. Это происходит а, каждую, каждую неделю. Друзья, комплексу ЖК Гринг Беллз действительно аналогов особо нет. А, есть похожие, но все, как говорится, не то пальто. А, за счет бассейна, да, за счет подогреваемого бассейна, комплекс действительно выглядит выигрышным. А, бассейн подогревается, территория обслуживается. И те, территория действительно обслуживается, она не так а, дорого стоит. Это в районе 85 рублей с квадратного метра. Да, относ, ну, относительно недорого. Территория обслуживается. А, бассейн классный, кстати, вот за мной детский бассейн, а, там взрослый. А, жизнь здесь можно, а, отдыхать здесь можно и нужно. Летом, летом здесь все битком, народу валом. А, в зимний период, знаете, вот когда вы приходите с работы или прийти на отдых, и в зимний период, период а, нырнуть подогреваемый бассейн я не знаю но это круто я здесь жил сейчас правда ну к сожалению я здесь не живу да то есть мне пришлось отсюда съехать перед летом да потому что комплекс ушел на посуточную аренду но знаете есть к этому комплексу определенная какая-то привязанность определенную любовь к нему есть и а, про него начали потихонечку уже забывать, то есть он уже а, не на слуху, да, то есть комплекс не на слуху. Но, тем не менее, он не теряет своей актуальности. А, квартиры в основном здесь уже а, с ремонтом, они полностью упакованы, они от собственников, от застройщика. Здесь уже давно-давно ничего не осталось. А, но в целом, а квартиры рассматривать можно. Однозначно а, для себя или для аренды в приоритете посуточные. Звоните, пишите, вы видите наш номер на экране. Мы всегда готовы вам сделать свежий обзор, свежие ролики, фото, если нужно с коплера. Также с коптера для вас поснимаем. Всего хорошего!